Для выполнения данного узора нам требуется два одноигольных декера. Есть основной цвет. Желтый, отделочный, темный. Провязали 4 ряда отделкой. И сейчас мы с вами будем выполнять перевитие. Мы видим, какие у нас иглы принимали участие в работе в прошлый раз. Вот они, две петли, которые у нас должны остаться нетронутыми, поскольку, видите, все узоры в порядке. Эти две иглы у нас являются средними между перевитиями и перевитие принимают участие 4 иглы поэтому все за исключением четырех мы ставим вперед чтобы не перепутать дальше одноигольные декеры опускаем их вниз по петельной дорожке и захватываем желтые петли раз два вот, вот они эти две желтые петли и просто Перевиваем их через две иглы. Средние иглы сразу ставьте в переднее положение, чтобы они не слетели. Петля снизу. Можно просто посчитать через две петли снизу. Отлично видно. Помогайте себе декером И иглу в переднее положение. Раз, два. Раз, два. И вот в переднем положении. Таким образом выполняется весь узор. Если вы где-то что-то перепутаете, не страшно, потому что на таком узоре ничего не понятно. Где, какая петля. Запутаться не страшно. Раз, два. перевели и вот передний плавник. Крайний тоже можно перевить. Край раз. Делаем крайнюю отделочную и первую плату для работы. Два ряда основным, четыре ряда отделочным немножко подтяните вязание и смотрим. У нас две центральные, оставляемых в переднем положении дальше через четыре иглы. Делаем ограничение. Одноугольный декер. Перевиваем. Петли, соответствующие выделенным иглом. И крепным положением. Можно менять фон. Можно периодически делать сначала желтый фон, потом синий фон. Можно менять основной цвет и ставлять одним, менять фон на ваше усмотрение. Но рисунок получ... Вязание очень плотное за счет того, что мы делаем эти пересадки, гораздо плотнее, чем обычное полотно. Толще, мощнее, подходит для таких тяжелых вещей, которым нужно хорошо держать форму. Или для отделки небольшого количества полотна. Выполняется по изнанке.